Но всем усевелкам это снова я. На этот раз я нахожусь около станции на Камегуру. Здесь вот на как бы, цветение сакуры японцы отмечают. Сегодня рабочий день. Вот, но тем не менее много народу гуляет, отдыхает после работы. Но, в принципе здесь очень много сакуры цветет вверху. Вот. И начинается самое на сакуру приходит посмотреть много японцев вот поэтому как бы здесь вот многие предприниматели понаставили себе палаток там всякие там с ä, разной едой со всякими вкусностями и они вот ä, продают вот я решил показать вам <coughs> что такое кури-гриль по-японски кури-гриль по-японски Да. То есть, это обычный курогриль гриль небольшого размера вместе с картошкой жарится вот они их упаковывают в такие вот коробочки примерно четверть вот этой маленькой курицы и чуть-чуть это картошки, там может быть одна-две картошки вот есть, так вот примерно выглядит я уже попробовал, в принципе стоит она 650 йен на самом деле, недорого. О, в принципе, достаточно вкусная курица. Немного со специями, немного с солью. Ну, то есть, как бы самое то. Я считаю, что больше и не надо ничего. Вот, но, знаете, с первого, с первого взгляда я сначала подумал, что это какие-то голуби маленькие прям такие прям ну, курицы, ну вроде как маленькая. маленькие ну, это молодые просто цыплята специально выведенные там вот. они их упакуют в коробочки палочки все и как бы это самое выдают вот так вот людям люди вот потом отходят вот сюда в сторону на стульечке садятся и кушают вот такая вот курица называется рутисе вкусная штука на самом деле также там вот на той стороне например там находится а, там тако всякий буррито здесь вот отсюда плохо видно просто вот там вот то есть здесь вот, вдоль этой реки сакура цветят. и вот около этой, этой реки Стоит куча всяких кафешек, а там, где их не было, там люди ставят, ну, вот такие вот импровизированные палатки прямо около стены дома, то есть стул там, значит, такую небольшую крышу сделали, там стол и печку поставили, взяли просто электричество от дома, позаимствовали, вот так вот. На самом деле здесь все как бы все как бы красиво и все есть, но очень дорого, ну, как очень дорого, в принципе... Стандартный цен для любого мацури, для любого мероприятия это около 500-650 йен. То есть вот в принципе так вот. Вот даже около магазинов с одеждой продают вот, видите, пиво по 500 йен по, по 300 Вот, вот там чел сидит за столом и продает. На самом деле очень популярное место во время ханами многие сюда едут многие сюда едут посмотреть на на ханами вот на эту и это самое ну отдохнуть с друзьями там выпить там с подругами и так далее то есть шампанское пьют как ни странно я не знаю почему Ну то есть ну в общем розовая шампанское а, пьют и пиво некоторые пьют то есть основной ассортимент меню это жареная курица вот жареная там буррито там разные, картошка потом всякие яйца там далее что там еще есть сосиски разные мясные блюда там и так далее то есть как бы люди покупают но ну, все как бы здесь вот. ну и как как говорится в принципе хорошее место чтобы познакомиться с какими-нибудь девушками тем более что здесь большинство из людей здесь пьяные ходят и они легко идут на контакт поэтому если вы будете в японии во время ханами то есть это в марте месяце то приезжайте на на камегура вечерком и знакомьтесь с девушками вот здесь вот в принципе они гуляют как раз вот такой вот тут темновато Камера просто плохо берет. Ну и куча страшного, в принципе. Ну вот сейчас туда подойдем, там будет лучше видно. Приезжаете и гуляете здесь с друзьями, в принципе. Вот. Если, как говорится, есть ну, проблемы с деньгами, то лучше всего где-нибудь покушать вот недалеко там на улице каком-нибудь кафешке в ресторане а потом сюда просто приехать уже чисто погулять пивка попить кстати многие покупают пиво в этом в комбине -то, тут рядом вот там вот там вот улица стоит рядом сто улицей комбине они там покупают и сюда идут пьют вот. ну вот местный шаурма тоже буррито это здесь продаются ну всякие там кебабы там ну они тут называются кебаб в раб кебаб сан это тоже в толстом, в тонком лаваше Но на самом деле оно маленького размера Это не очень большое вот. Но скажу вам, ну как бы пограмовки конечно, меньше, чем в России Потому что в России обычно больше дают пограмовки, Чем здесь Цена, в принципе, 600-700 йен Это немного дороговато это, Ну рублей, если переводить, то около 400 рублей Где-то так, за один вот такой вот буррито То есть, ну как Их такос еще называют Буррито там мексиканские есть Есть вот кебабы но в России называется Шоу Мали, Шаверма, ДНР там и так далее. Вот. Вот так вот. Они сейчас пиво продают. Ханикен, корона, там, что там еще? Бадвайзер. Вот. Как говорится, а вот американское что-то. Двойной сыр. А, это картошка фри, вот длинная такая вот. Или это не картошка? Что это? Я баюсь, я я баюсь, я баюсь, я баюсь, я И я ну, вот вот и я баюсь, я баюсь, Так что, если будете в Японии в марте месяце, Обязательно посетите камигура и Ханами. Это нужно увидеть, как бы это нужно попробовать. Все-таки, как бы это, это традиция Японии и любование сакурой. Даже во, во многих э, путеводителях оно как бы включено. Поэтому, если вам стало интересна данная тема, обязательно пишите в комментариях э, вопросы, а также, что бы вы хотели увидеть в следующих видео. Ну, а если вам понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайк. Ну, и мы с вами увидимся в новых выпусках. До связи.